Команда основателей Манта состоит из многих американских ветеранов криптовалюты, профессионалов и ученых, чей опыт включают Гарвард, Массачусетский технологический институт, Алгоран и другие учреждения. По сравнению с традиционными финансами, децентрализованные финансы Дефи более ценны, поскольку они не требуют разрешения и не позволяют слежку. Текущие услуги Дефи по-прежнему имеют серьезные проблемы с конфиденциальностью прозрачность адресов и отслеживания информации, масштабируемостью, то есть ограничивается комиссией за транзакции и скорость транзакций, простой использование и ликвидностью. Все текущие децентрализованные биржи ограниченные консенсусом базового публичного цепи